И с вами на связи ПК-мастер и 5 лайфхаков в Windows 7. Первый лайфхак. Нельзя создать файл с именем кон. Давайте папку создадим. Ошибка. Какая ошибка? Хорошо. Документ. Опять ошибка. А существует такая легенда, что Билла Гейтса называли «ботаник», то есть «кон» по-английски. следующий лайфхак — это уменьшение ярлыков на рабочем столе. Для этого выделяем свои файлики, находящиеся на рабочем столе, нажимаем по клавишу Ctrl и вводим колесиком туда-сюда, туда-сюда. И ваши файлы будут уменьшаться, увеличиваться, уменьшаться, увеличиваться, уменьшаться, увеличиваться, уменьшаться. Ну, короче, подберете, что вам нравится. И следующий лайфхак это такое контекстное меню, оно существует достаточно давно, но почему-то о нем никто не знает. Итак, зажимаем клавишу Alt-Tab, и вот оно наше меню, можно пролистывать файлы. И еще также можно нажать uh, Windows Tab, и будут уже 3D вкладки. Итак, ребят, сейчас очень, очень тихо. Я сейчас покажу вам, как создать невидимую папку на рабочем столе. Итак, создаем папку. Зажимаем клавишу Alt и пишем секретное слово. На раскладке, где находятся циферки, она находится в правой стороне, набираем число 255. Нажимаем клавишу «Alt» и нажимаем клавишу «Enter» и да, чудо, у нас куда-то пропало название. И дальше нам нужно скрыть папку. Заходим в «Свойства», «Настройка», «Сменить значок», «Листаем», «Видно пустые места», «Нажимаем», «Окей», «Окей», «И да, наша папка стала невидимой». И следующий лайфхак для тех, кто любит копаться в интернете в черных делах. Представим такую ситуацию, вы сидите, вдруг заходит кто-то из ваших родственников, и вам нужно быстро закрыть все вкладки. Для этого просто спускаем мышку в правый угол, и все. и у нас только рабочий стол. Для тех, у кого эта функция не действует, наведите в нижний правый угол своего монитора и нажмите правую клавишу. Поставьте галочку, показывать рабочий стол при наведении. На этом у нас все. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. А да, и подпишитесь на канал.